Друзья, записываю видео для тех, кто хочет разобраться в бэк-офисе по просьбе наших партнеров. Смотрите, у каждого есть бэк-офис. По ссылке входите, вводите логин и пароль, надеюсь, это у вас есть. Давайте пройдемся по основным вещам, что нужно сделать. Смотрите, когда вы только зарегистрировались, купили продукт для себя, вам важно зайти в настройки, нажимаете имя, фамилия здесь, да? И изменить настройки опускаетесь ниже и здесь у вас э, вывод денежных средств обратите внимание должно вначале рекомендую поставить вывод в баллы смотрите нажимаете редактировать а здесь у вас может быть стоит единая ставка но нужно поставить процент баллы и поставить 100% и сохранить изменения, чтобы у вас было 100% вывод в баллы. Потому что первые заработанные деньги, их не так много, там 120, 30, 40, 50, 100 долларов. Их лучше выводить в баллы, чтобы, чтобы потом баллами можно было купить продукцию для себя, либо э, оплатить продукцию за своих партнеров, то есть вывести первые деньги. Э -э Вывод ставка, это уже нужно привязывать свою карту, выводить на карту, и там, по-моему, 15 долларов за любую сумму нужно э, ну, теряется. Поэтому на первом этапе сделайте процент. Э, второй вопрос. <coughs> так. так. Так, так, Смотрите, вот предпочтение бинарного размещения. Ниже чуть-чуть кнопочка. Нажимаете редактировать. И перед тем, как регистрировать человека, вы выбираете то ли внешний левый, то ли внешний правый. Например, вы поставили внешний левый и нажимаете «Сохранить». Видите, предпочтение влево. То есть человек, который у вас будет регистрироваться и приобретать продукт, он пойдет влево. И перед, каждым, перед каждой регистрацией вы выбираете себе «Редактировать» и выбираете правую-левую сторону и проверяете, что у вас сохраняется следующий момент на главную страничку нужно нажать вот life changer кнопочка вот белая да? понятие активность многие у нас не понимают что такое активность смотрите дата активности считается дата покупки вашего пакета например вы зарегистрировались 7 декабря значит ваша активность ровно на 30 дней, и вам 7 января нужно сделать э, повторный заказ, то есть активность на 40 баллов. Смотрите, вот э, здесь пример, вот активный неделя, да, здесь у нас идут выплаты понедельно считаются все товаробороты понедельно. В этом случае вот человек активный неделю, а здесь крестик стоит, вот видите, уже неактивно, неактивно, да, то есть человек не активен, он э, баллы не накапливает, у него все сгорело, то есть человек ну, не в бизнесе. И чтобы быть активным, э, смотрите, давайте посмотрим, вот нужно проверять в заказах, когда вы заказ делали, вот, для примера, последний заказ 3 ноября, значит, человек должен был сделать активность 3 декабря, и у него бы э, на 3... на... Месяц на 30 дней было бы активно здесь. Ну, 3 декабря никто активно сделал, то есть баллы он не накапливает. Поэтому важно следите, чтобы у вас активность делалась именно в дату э, вашей первой покупки. Если вы активность не сделаете, например, э, с пятницы по пятницу, да, вот 3 числа, то если вы даже сделаете 4 числа, то ваша активность, только засветится со следующей пятницы. Эту неделю вы не будете активны, вы не будете накапливать баллы и зарабатывать комиссионно. То есть следите за этим, это очень важно. Дата активности – это ваша дата покупки продукта. Если вы, например, зарегистрировались 3 числа и захотели вы купили продукт раньше, например, на следующем месяце 2 либо 1 числа, то дата активности переносится на первое либо второе число и опять 30 дней. Если вы раньше покупаете продукт, ваша дата переносится. Ок. Okay. Так, э, квалификация на бинар. Вот смотрите, активность здесь и здесь вот ниже светится утверждение для бинарных операций. Видите, крестики стоят. Что такое квалифицированный на бинар? И тогда вы подписываете одного человека слева одного справа на 40 баллов и вы на 40 баллов вы тогда накапливаете баллы и они не сгорают это вам активная бинарная активность тоже на 30 дней дается и вы получаете доход с бинара 10 процентов то есть каждую неделю что накопили вам со слабой ветки накапливается 10 процентов в данном случае мы видим что в этой ветке вот слева набираются баллы 80 но так как человек не активный то есть это прогнозируемый объем что ну, под ней прошел товароворот ворот и сигнализирует что у вас прошел товароброд 80 баллов да а вы ничего не собираете так как вы не активны то есть бинарная активность еще раз 40 баллов вы активны 40 баллов у вас слева человек и 40 баллов справа и вот здесь загорается зеленая кнопочка тоже каждую неделю вы все отслеживаете. Для этого нужно, чтобы вы знали активность ваших партнеров, которых вы пригласили в бизнес, и напоминать им заранее, что у них дата активности такого-то числа. То же самое, их квалификация на бинар, то же самое нужно отслеживать. Вот здесь галочки. Если непонятно, спрашивайте у своих спонсоров, где это посмотреть. Ну, в принципе, вот и все здесь. Что нужно знать, да, активность, бинарная здесь, э, квалификация. Здесь вот баллы смотреть, которые накапливаются, слева-справа контролировать, потому что многие не знают, где баллы проходят. И так, давайте посмотрим немного по кабинету. Мой бизнес, здесь вот есть всевозможные отчеты, но здесь для новичков особо не нужно они вам не нужны. Ваша задача вот счет с баллами посмотреть. Да, когда заработан деньги и настройка идет в баллах, то вам приходит сюда в счет балл. Можно смотреть комиссии. Смотрите, комиссии, да. Здесь текущая неделя нету ничего. Так, на прошлой 250 долларов, да. То есть клиенты здесь вот и Давайте посмотрим, вот за что 5 клиентов по 20 долларов это 100 долларов. 50 долларов бонус за G5. В общем, начисление. Так, дальше что у нас идет? У нас идет. То есть комиссии и вот в баллы они переходят. Заказы вот здесь смотреть ваши магазин, вот если вы хотите посмотреть цены и состав продукции например в Украине, вот такие цены да? продукты, разные пробники чай растворимый, заварной вот видите, нутробурст так. чага, энергия кофе вот здесь цена вот указана если вы хотите посмотреть, что, сколько стоит вы нажимаете выбираете вот здесь добавить в корзину продукт единичка, да, если хотите два купить, вот два нажимаете здесь. Цена здесь сразу меняется. И вы нажимаете кнопочку перейти к оформлению и дальше смотрите, сколько вам будет с доставкой продукт, указывать адрес свой и так далее. А, магазин, смотрите, можно выбрать любую страну, например, меня интересует продукт вот, в Соединенных Штатах Америки. Например, выбрал Соединенные Штаты, и смотрю, что здесь сейчас покажет. Смотрите, вот разные продукты. Здесь можно походить, посмотреть. Заказы можно и через американский магазин делать, через транспортные компании. Это уже другая информация, другого урока. По магазину понятно. Понажимайте, походите, любую страну выбираете. Э, Египет и смотрите. Европу смотрите. Любую страну вы все просматриваете. Так, что у нас? Кнопка инициации здесь есть. Инициация у нас это та ваша реферальная ссылочка, по которой вы которую вы копируете в адресной строке и отправляете человеку. Человек, который получает от вас эту реферальную ссылку. По зеленой кнопке вы регистрируете клиента. Он не платит регистрацию. По синей кнопке он регистрируется, выбирает продукт. И платит 20 долларов регистрация, чтобы ему компания выдала бэк-офис, интернет-магазин, такой точно, как у вас. И чтобы сюда приходили комиссионные, вы платите, э, регистрируйте человека, либо он платит 20 долларов плюс продукт. Еще раз возвращаясь назад. Вот кнопка в бэк-офисе «Инициация». Вот мы на главную страницу Changes, нажимаем и кнопка «Инициация». Так, следующий у нас момент. Э, мой бизнес рассказал, инициация, это регистрация ваша, заказы ваши, магазин, кнопка ресурсы. В ресурсах здесь много информации. Вы можете посмотреть, вот ниже опуститься, план питания, морской мух, оригинальный чай, декабрь, да, J5, вот. Декабрь G5. Что такое декабрь G5? Открываете. И вот здесь информация, что как делается, как выполнить. Ну есть информация разная тут. Возвращаемся назад. И что у нас? Вот смотрите: продукты, события, обучение, инструменты. Для социальных сетей. Вот информация. Смотрите, давайте вот обучение посмотрим. Что здесь в обучении есть? План компенсации, план питания. Смотрите тут. Предлагайте пробники, активируйте ваш платежный портал. Как стать обучающим видео. Как разобраться в ваших комиссионных. Что такое ежедневный... Ну, смотрите. вот, Как разобраться в ваших... То есть... Много информации. Нажимайте, смотрите. Так. Что нам дальше еще... Так, возвращаемся назад. Если понажимаете кнопочки, тут много всего интересного. Возвращаемся назад. У нас есть кнопка. Кнопка, кнопка. Так, TLCP, SmartShip. У кого есть возможность настраивать эту активность? Можно и вручную выбирать активность. Как я говорил, активность это дата вашей регистрации, покупки продукции. TLCP это когда вы заработаете уже 100, 200, 300 долларов, то вы можете себе привязать карту, да. Здесь поддержка, я так понимаю. Вот. Ну все, в принципе, ранг показывает. Такой вот простой бэк-офис. Но самое главное еще раз пройдусь. Вот активность вам нужно следить, чтобы у вас зелененькая была, потому что если будет красненькая, то вы эту неделю не активны. И бинарная активность это важные моменты в мой бизнес нажимаете смотрите здесь походите по сами посмотрите Еще вот э, такой момент смотрите у вас э, справа здесь идет отчет времени вот по стрелочке зеленый это показывает что у вас осталось 4 дня там 7 часов 46 минут это до завершения платежной недели то есть в пятницу по пятницу у нас платежная неделя заканчивается начинается по киевскому московскому времени там 8 утра и заканчивается в следующую пятницу тоже 8 утра и здесь вот эти баллы обнуляются которые накоплены и идет начисление и здесь вам сигнализирует что у вас 4 дня осталось до завершения платежной теле здесь live чат на английском языке кто английский понимает может переписываться с поддержкой компании и такой очень важный момент, друзья, смотрите, на вашей почте, которую вы зарегистрировали, вы проверяете письма от компании. Много новостей здесь, акции проходят, так что читайте. Посмотрите, вот какая-то новость сегодня у вас. Новый партнер. Открыли входящий. Вот акция, допустим. Смотрите, особенно вот в начале месяца много акций. Вот объявляем G5. Да? На старт что нужно сделать, чтобы квалифицироваться? То есть проверяйте почту, которую вы привязали. Все, Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. И удачи вам в бизнесе.